Знаешь, друг, мы, наверное, с рождения такие, Сто разлук нам пророчили скорую гибель, Сто смертей усмехались беззубыми ртами, Наши мамы вести месяцами от нас ожидали. Мы росли, поколение рвущиеся плавать, Мы пришли в этот мир, чтоб смеяться и плакать, Видеть смерть и в открытое море бросаясь, Песни петь, целовать неприступных красавец Мы пришли быть, где необходимо и трудно, От земли города поднимаются круто. Век суров, почерневшие реки дымятся, Свет костров лег на жесткие щеки румянцы как всегда, полночь смотрит немыми глазами, Поезда отправляются по расписанию. Мы ложимся спать, кровь родительский сдержанно хвален, Но опять уезжаем, летим, отплываем. Двадцать раз за окном зори алое знамя подымут. Знаю я, мы однажды уйдем к тем, которые сраму не имут. Ничего не сказав, не успев попрощаться, кто с того? Все равно это слышишь ты счастье? Сеять хлеб на равнинах ветрами продутых. Жить в захлеб это здорово, кто-то придумал.